Подбородочек выше. Итак, шоу шоу. Как ты Белезвук? Смех Нихуя Обувь Иди Давай-давай А блять Ахахаха НЕ! Врывай Ауф! Ауф! <Слышно>. <Слышно> Все. К сожалению, подъем у нас платный. По 10 баксов подъем Все, вот завел? Нет, просверлил.